К нам приехал компьютер, у которого 3080 не запускает игры выше, чем в 25-45 кадров. Подождем, пока он что-то хотя бы прогрузит. В два с половиной и даже до трех раз прирост по кадрам в секунду. Компания HyperPC, апгрейд-центр, менеджер Алексей, добрый день. Здравствуйте, Алексей. У меня такая ситуация. Мне сын пару лет назад подогнал компьютер, и был нормальный. Сказал, что если захочу поиграть в игры, то необходимо будет просто видеокарту поменять. Я купил себе RTX 38, поставил в компьютер, но, мягко говоря, не те же самые показатели, которые у вас в роликах на YouTube по FPS и по качеству. То есть, 4К игры еле-еле тянут. бы разобраться в ситуации. Mm -hmm. Подскажите, как мог к вам обращаться? Uh, Игорь. Игорь, очень приятно. Uh, Игорь, подскажите, пожалуйста, а какой процессор у вас на данный момент используется? Uh, i7. Так, а поколение процессора, возможно, знаете? Uh, вот, про это я не подскажу, не знаю. И, если честно, я уже даже компьютер запаковал, и я хотел бы напрямую уже просто заказать доставку чтобы отвезти можно было разобраться и сразу порешать вопрос с компьютером. Так, отлично, Игорь. Подскажите, пожалуйста, удобно будет на завтра, чтобы наш курьер к вам подъехал, забрал компьютер? Вы да, его к нам привезли, удобно. и мы тогда, в принципе, посмотрим вашу конфигурацию и предложим варианты апгрейда в целом, да, какие моменты, на что стоит обратить внимание. Все, хорошо, без проблем. Ну что, поехали? Да уж, приехал. Всем привет, друзья! С вами команда HyperPC. Сегодня у нас очень познавательное видео и интересный компьютер в нашем апгрейд-центре. Уже долгое время в интернете ходит спор о правильности термина раскрытие видеокарты процессором честно мне не важно отражает ли это выражение действительность но к нам приехал компьютер у которого 3080 не запускает игры выше чем в 25 45 кадров особенно в 4 к а мы все с вами знаем что она это умеет и что-то мне подсказывает что дело здесь совсем не в видеокарте вот эту проблему нам сегодня с вами предстоит решить обязательно ставь лайк чтобы поддержать нас и не забудь подписаться на наш youtube канал и обязательно подписывайтесь Пишись на все социальные сети ВКонтакте, Telegram, Яндекс, Дзен, Рутуб. Кстати, его неплохо так прокачивают. И особенно Дискорд. Ведь совсем скоро откроются самые лучшие игровые сервера от HyperPC. Мы готовы начинать. Лех, что, где этот комп с 3080. Да вот он крайний стоит О, на полке. О, залманчик! <музыка> Артурчик! Здарова. Здарова. Фига, компов сколько. Причем, больше половины не наш. Да. Слушай, куда на тесты можно упасть? Да вот, падай. Я тебе Моник уже приготовил. О, класс. А тебя предупредили, что ли, да? Ну да, как всегда. Шикардос. Я тут некие странности вижу, так что прежде чем включать, я все-таки открою, посмотрю. Ну, да, память стоит вот на канале. Конечно, это не должно являться причиной прям падения до 25-30 кадров. Но в связке с процессором слабым, если он здесь слабый или старый, вполне возможно может быть. Поэтому сразу поставим двухканальный режим. Раз, два. Странность номер два. Один из проводов. Видеокарта питания явно не родной. Старый, видимо, был провод утерян, и люди придумали вот такой вот самодельный, перепиновали провод от другого блока питания. Ну, по идее, работает, раз работало там 25 FPS. но насколько надежно, это пока что непонятно. Материнская плата Z87, понятно, что процессор старый. Посмотрим теперь после включения двухканального режима, что мы увидим. Розетка рабочая, Понятно, почему память стояла в одноканальном режиме, оказывается, ну либо слот сломан на материнской плате, либо в процессоре контроллер памяти сломан, потому что как бы я ни крутил планки, как бы я куда ни переставлял, у нас 8 гигабайт. То есть даже либо два левых слота, выведенные из строя, либо у нас с процессором что-то не так. Самое главное, что у нас процессор i7-4770. Понятное дело, что, скорее всего, он и является узким горлышком, так сказать, системы. Но мы на всякий случай, мы же знаем, как бывает, да, компьютеры к нам приезжают и по волшебству начинают работать нормально. Мы сейчас с вами протестируем. Во-первых, клиент говорил, что у него в киберпанке главное, там 25-30 кадров на ультрах. Проверим, насколько это так. Я в игру зашел, и что-то пошло не так текстуры не недопрогрузились из игры меня выкинуло пробуем попытку номер два на ультра настройках с трассировкой как попросил клиент чтобы все работало как у нас в роликах тут все совсем конечно печально 23 кадра нам ну, было вообще все. и до 15 проседает редкие 11 очень редкие 10 да, камеру крутить вообще невозможно. Вот зато в меню 140. Нет, ну мы с вами все знаем, на что способна 3080, поэтому здесь, здесь вообще без вариантов. Не работает совсем. Давайте попробуем просто с помощью настроек выжить сколько сможем. Отключив полностью трассировку, включив DLSS на баланс, поставив настройки просто на высоко, у нас получилось... Ничего толком не получилось. 20, но ну вот до 30 дошла, но очень редкие события уже 5. Это уже совсем плохо. Поставим настройки на низкие и поставим производительность. Оп, 35 уже. Смотрите, вот и графика от PlayStation 4 подъехала. И, собственно, fps тоже. В общем, да, очень плохо, очень плохо ему работает, живется. Давайте для статистики все-таки попробуем еще God of War чуть-чуть погонять. Она игра полегче, попроще, эффектов там меньше, трассировки там нету. Вот, ну а так тут, тут. подождем пока он что-то хотя бы прогрузит. В общем, никакие попытки поиграть в God of War меня не увенчается успехом. Я только начинаю идти, и у меня вот... В среднем у него 38, там 30, 35, 38 кадров. Редкие-очень редкие события, вообще ноль. Ну, и он у меня в любом случае крешится. 30, 35 есть. Правда, редкие-очень редкие события по одному. Это, конечно... Ой, мышка какая-то резкая. Это, конечно, страшно. Ну, собственно, загрузились. Было 30-26 кадров. И опять... Not enough memory! И он опять Отваливается. Понятно, что здесь система не сбалансирована, платформа устаревшая. Сейчас будем связываться с клиентом и рассказывать ему, как обстоят дела. Здесь нужна замена платформы, то есть процессоры и материнской платы. Ну и, естественно, оперативную память на DDR4 Мы тоже меняем. Клиент попросил оставить по воз... все, что можно оставить, оставить, потому что денег не очень много. Блок питания можно было бы оставить, но, в принципе, 700 Вт, ЦЗ даже модульный. Но вот это вот решение, кастом, непонятно насколько это все надежно в принципе работает понятно но КПД блока определенно упало со временем и ну, мы не сможем нести ответственность за компьютер, за комплектующий, который мы установим, за который мы будем нести гарантию предоставлять при вот таком от блоке питания. Поэтому хотя бы самую базовую 700-ку от Cooler Master поставим, чтобы быть уверенным в стабильности э, всего происходящего. Ну по сути, что получается, оставляем корпус, естественно видеокарту, ну и накопители. Вот сейчас детали обсудим. Я думаю, что Антон с этим Сейчас, ну, ура, справится. Андрей, сборочку. пожалуйста, будьте добры. Вот, вот это, да? Вау. Благодарочка. Yeah, great green like autumn, high grade, my shit I bottom Fuck, I hit my bottom, want the good shit smooth hits, I bottom. Yeah, great green like autumn, high grade, my shit, I bought it. Hot friends wanna smoke some weed, wanna say fuck smoke and burn some tree, wanna come with me when they call the heat, fuck the world up, and burn the sea, cause, let's face it, nothing is impossible, I'm fucking music up, I don't care at the top of all, I'm like the noise, that that's this. on the top of all to move me off, bitch, as a creon topical, well shit, the moral of the story is get high, and stay high, and most important, never give a shit, well, I'm just One so of these stupid kids run around, ass naked, screaming chaos 'cause of stupid shit. Yeah, shine a light on my stupid grin. I'll show you, motherfuckers, how the loser wins. I can talk all that stupid shit while I make the rumors end. Big white bitch, the future addict's moving in. Значит, о чем мы договорились с клиентом. Поскольку у него был очень ограниченный бюджет, то мы решили установить почти самую базовую, но самую актуальную платформу с очень хорошим потенциалом. А значит, это процессор Intel i5 12600 f добавили к нему M2 SSD Hyper PC на 256 ГБ для молниеносной загрузки системы и приложений, 16 гигов нашей самой любимой памяти Kingston Fury в нашем фирменном дизайне. Охлаждение тоже накинули вменяемое, ну и чтобы можно было хоть до i9 обновляться. В качестве блока питания, как я и говорил, взяли базовый кулер мастер на 700 ватт, материнку Gigabyte Gaming с чипсетом B660, ну и заменили все уставшие кулеры на наш фирменные, чтобы система дышала как надо. Вот теперь видеокарта покажет свой полный потенциал. Back in high school is when it should started My teachers told me to drop out because I am retarded They said that I am too stupid to even make it to cock fuck it, I just wanna make music to be honest I drink beers, I smoke weed Punch queers, and dope fiends Float dope like codeine How the fuck you say you're all mean Fresh laundry, yeah I'm so clean But my clothes so fast and Ставь лайк, чтобы поддержать нас, и не забудь подписаться на наш канал и на наши социальные сети. Телеграм. Так, стоп, стоп, стоп. Камерку отключаем. Смотри, все готово. Так предлагаю приступить к тестированию аппаратика, а зачем ты мне сюда ты его принес? так зон, тестирование вон. Он. ну так он уже новый, я же его буду там в красивой локации тестировать. а, я думал что там, а если там, тогда ладно. тогда туда. все, давай. может нести? не не не вместе, Вдвоем. да да да. жалко. пойдем пойдем, эту потом уже до снимем. о, он только сейчас расшибился. ну зря сказал. Опять мат в ну но... вырежем. Начнем, как и в первый раз, мы, естественно, с киберпанка. Желаемая игра и желаемый пресет для клиента. Трассировка лучей на ультра. Все-все-все включено на полную. Как мы помним, у нас было где-то 25, 20, 30, 35 FPS И невероятно низкий показатель редких и очень редких событий. Что же у нас сейчас? 68, 70... Кстати, ну та, та же сцена, я сейчас развернусь, я там в обратную сторону ехал на этом же сейве. 70, 73, 75, больше 70 кадров. И вот он, вот она плавность наша. Показатель редких, очень редких событий 61, редкие 57, очень редкие. Что максимально близко к нашему среднему показателю кадров в секунду, оттуда и эта невероятная плавность. Все, это победа. Вот чего мы хотели добиться. 60 на большой скорости. Но это ультра-ультра, самые максимальные ультра настройки, которые возможны. Со всеми возможными трассировками лучей. С автоматическим DLSS. -ом. Я уверен, что он на балансе там встает. 70 кадров пешком. Больше 60 Давайте постреляем. Вообще, вы посмотрите на полоску фреймтайма. Никаких ни фрезов, ни подлагиваний, ничего. Получается, мы почти в три, то есть точно, твердо, уверенно, в два раза, в два с половиной и даже до трех раз прирост по кадрам в секунду. Стоило всего лишь обновить платформу. Та же самая сцена. Максимальные ультра настройки, 4К разрешение. Все просто, все под самый... Вы посмотрите на графику, вы посмотрите на эту потрясающую детализацию. Нет, я согласен, графа очень крутая. И что, у нас там было 15-20 кадров, потом в итоге вообще игра вылетела, и вы видели, какие там были фрезы. То есть вот здесь вот график фреймтайма просто его вот так вот строчило. О, вау, я вообще. 90, 90 кадров. Если даже мы возьмем там 30, хотя их там не было, игра вылетела сразу, то у нас 90, ну, нет, нет, смотрите, бывают... Можно давать вот очень если быстро крутиться куча вот тут просто концентрация каких-либо эффектов огромная а как выйти в город выходя на более-менее открытое пространство где ну, не, не особо меньше деталей 90 Ну если вот заходить в основное место действия в игре в коридоры трех 3-4 метровой ширины у нас за сотку 4К, отключаем полностью DLSS, все, у нас нативное 4К разрешение. И у нас больше 60 кадров вообще без DLSS. То есть здесь, если сделать скриншот с помощью Ansel, можно будет посмотреть, каким ножом вырезали вот эти вот буквы на топоре. То же самое, в два, в три раза. Прирост по кадрам, потрясающая плавность. И смотри, смотри, разрыв, э, линия, линия фреймтайма и FPS тонкая-тонкая. Младен... Как струя младенца. Как слеза младенца, тонкая-тонкая линия FPS. У нас 47-44, редкие, очень редкие события при средних кадрах 63. Максимальная плавность. Прошу обратить внимание, что что в Киберпанке, что в году of War. Помните, как была раньше ситуация? Процессор был 99, видеокарта... От 70 до 90. Здесь у нас нагрузка на процессор, вообще она, либо, либо ее совсем нет, либо она очень незначительная. И 98% загрузка видеокарты. Загрузка видеокарты ниже 98% просто не снижается, ее как будто залочили. 75 градусов по видеокарте и 60 градусов по процессору у нас вот в году фор Не хватает, не хватает всего лишь мощной видеокарты. Нужно еще и сбалансированную платформу. Таким образом, друзья, мы поняли, что купив себе только мощную игровую видеокарту, вы не гарантируете себе гейминг с большим показателем кадров в секунду в высоком разрешении. Да и в принципе вообще гейминг вы себе не гарантируете. Очень важно, чтобы была актуальная платформа. Причем не просто актуальная, но еще и сбалансированная. Ведь если поставить даже 3090 на Xeon с Алиэкспресс за 1900 рублей, даже если актуальная, версии, вы тоже не получите никакого результата. И нужно понимать, что это относится и к более слабым видеокартам. То есть, если поставить 3060 Ti на двухъядерный атлон, вы тоже не получите себе гейминг в 2К разрешении с показателем в 60 кадров в секунду. Сегодня мы обновили компьютер нашего клиента на самую актуальную платформу и дали этому компьютеру по-настоящему вторую жизнь, пускай и в старом корпусе. Теперь даже самые новые игры доступны в 4К на ультра-настройках и с трассировкой лучей. Ну, естественно, естественно, не без помощи DLSS, будем откровенны. Ну а что уж говорить про все остальные игры? Да и работать на этом компьютере теперь будет одно удовольствие. Можно монтировать видео, обрабатывать изображения, да и даже по 3D-хе навалить тоже неплохо. Если вы столкнулись с такой же проблемой, или если вам нужно увеличить мощность вашего компьютера, или отремонтировать его, или преобразить его внешний вид, то обращайтесь в наш апгрейд-центр. Ссылка будет в описании. А если вы уже являетесь нашим клиентом, то не забудьте, что для вас мы запустили специальную программу по обслуживанию компьютеров. На этом мы будем заканчивать. Друзья, я очень надеюсь, что вам было полезно. Большое спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Обязательно ставьте лайк, чтобы поддержать нас. И не забудьте подписаться на все наши социальные сети вместе с Ютубом, Telegram, VK, Discord, что там у нас еще? Яндекс.Дзен и Рутуб, которые обновляют. И, кстати, кстати, не забудьте, что еще идет конкурс на HyperPC Cyber ВКонтакте. С вами была команда HyperPC, ваш ведущий Артем, и до встречи через неделю. Опять же, что бы ни случилось.